Добра! Добра всем, ребятушки, добра! А мы тем временем начинаем новый обзор и первый взгляд на недавно вышедшую игрушечку, как Eden Rising. Что, собственно, это вкратце такое за чудо-то нас ожидает. В общем, приключенческий экшен-инди-геймплей плюс башенная защита, как... Эм говорит нам наш любимый Steam. Нам придется приготовиться к абсолютно новому, наполненному множеством событий открытому миру, который нужно будет исследовать для сбора материалов и снаряжения. Используются все силы, чтобы защитить базы и победить орды вражеских монстров. Играть можно как одному, так и присоединиться к игре и играть в онлайн режиме до 8 игроков одновременно. Ну что ж, вот такая вот у нас игрушечка, да, в начале по описанию, судя даже очень нас много интересного ожидает. А вышла она 17 мая 2019 года. И давайте же вкратце начнем ознакомление с интерфейса данной игры. Как всегда, прошу обратить внимание на вкладочку «Опции». И, конечно же, на графические настройки, которые могут изначально просадить ваши слабые ПК, поэтому следует покопаться и выключать некоторые пункты, которые здесь, ребят, по, по умолчанию будут установлены на максимальные установки, что может негативно сказаться на вашей игре. Ну что ж, я думаю, с этой вкладкой разберетесь, то есть относительно своего компа строите. Дальше смотрим, что у нас есть. А дальше аудио, думаю, понятно. И, ребятки, самое интересное, что здесь уже завезли русский язык, поэтому нам не придется копошиться в непонятных переводах и непонятное время тратить на непонятные моменты. Все, ребятки, просто и прозрачно. Так, ну что ж, ну что ж, ну что ж, что мы видим? Игрушечка в розовых тонах. Хм, где-то я это недавно видел, игра в розовых тонах. Ну да ладно, это видимо у нас сейчас мода такая пошла на розовые тона. Но тем не менее, давайте-ка уже начнем в нее поиграем. Так, ну что ж, я бы, ребятки, подключился, конечно же, к игре а, с множеством игроков. Но я хочу для первого обзора сделать а, именно в одиночном режиме, а, именно одному попробовать пройти ее. да. Ну как пройти, начать прохождение. И давайте все-таки уже начнем и посмотрим, чем же она нас таким интересным. Надеюсь, сильно розового много здесь не будет. Чем же она нас просто удивит, данная игра? Давайте, ребятки, смотрим. Еще раз напомню, что у нас в эфире Eden Rising. Если я правильно, конечно, перевожу. Если неправильно, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Это приключенческая экшен инди игрушечка с элементами башенной защиты. Сходу и сразу нам предлагают э, сделать нашего персонажа. Ну, как сделать? Задать ему начальные стартовые настройки. Как мы видим, да, здесь есть редактор. А, ну что ж, давайте я по-быстренькому наваяю, что я там задумал, и мы уже продолжим. Так, то есть цвет волос, конечно же, имя у нас понятно, другого быть не может. Так, цвет волос поставлю я такой, а можете такой, нет, давайте-ка лучше вот такой, да. А, видим персонаж, у нас только женщина, а, да, женского пола, я не вижу, где здесь можно поменять на другой пол не знаю, может тут его вообще и нет Остались только женщины, все мужское Всех мужиков перебили Так, цвет кожи, цвет волос и цвет ткани Дальше перемешайте Это, я так понимаю, создаст нам случайного персонажа Опция пропустить обучение Но обучение пропускать я не стану И давайте мы начнем именно с обучения Ведь у нас все-таки первый обзор И первый взгляд на данную игру Давайте смотрим, ребятки, вступление Вступление мы, след... Мы следовали сигналу к месту назначения и открыли схему инопланетян. Че это за кубик такой? Нам потребовались месяцы, чтобы расшифровать язык и годы, чтобы собрать устройство, которое он описал. Это была возможность, которую мы искали всю нашу жизнь. Мы упустили шанс оставить наш мир позади. Прямо в портал, ребятки. Прямо в неизвестность. Что мы? Где? А, мы на пляжу, что ли, оказались? Только какая-то вода странноватая здесь. Какая-то кислота, да? Походу. Мне всю руку аж обожгло. Вы, должно быть, нашли мои диаграммы. Добро пожаловать в Иден. Эд Ed и ребятки, не Эден, а Иден Как переводит нам переводчик Что это за штука такая непонятная? Что это за кубик-рубик, только круглой формы? Мои извинения, ваша биологическая форма кажется несовместимой с этой средой Так, извиняю, как Стюарт этого царства я могу помочь вам, если вы готовы заключить сделку Что за сделку-то? Что это ты мне тут показываешь? Что это за странное изваяние? Я говорю за Тигли. Огромные машины предков, которые пролежали в состоянии покоя тысячелетия. Хм, тигли. Какое интересное название. Что это за Тигли-то? Эти устройства содержат большие технологические архивы. Коренные создания демо выступают против их восстановления. И поэтому мы требуем, чтобы племя выступало в качестве их хранителей. Хм, интересно. Перезагрузите тигли, восстановите их все. Так, хм. интересная задачка, ну что ж. И получить доступ к финальному архиву уравнения бога с его силой можно легко освоить этот домен. Что-то какие-то что какие непонятные слова ты мне тут рассказываешь. Будут ли ваши люди заполнять, а выполнять эту задачу? Конечно же будут, я думаю у меня выбора, а другого нет. Так, так, так. Я думаю, мы решили этот вопрос. Конечно же, будут. Отлично, начало процедуры совместимости. Поехали. Что это у нас такое? Что это ты делаешь? Куда мою? Отдай руку, верни мне мою руку. Процедура завершена, пора выполнить твою часть сделки. Что ты мне такое сделал? Что за мне металлическую культю поставили какую-то? Так. И я так понимаю, мы уже в игре. Ух ты, можем крутиться вертеться, замечательно. Приближаться можем, нет, а на что приблизиться? Так, на, ну понятно, стандартное управление, ребятки, ВСАД. Нажмите Space, чтобы прыгнуть, отлично. Достичь цели нам необходимо, наше, наше задание видите, в правом верхнем углу обозначены. Так, нам нужно достичь вот этой цели, да, я так понимаю, вот этим пяти, пятиугольником они обозначены. Удержите левый shift, левый shift на бег, отлично, понятненько, это все просто и легко. Так, достичь цели, достигаем цели. Оп, а тут я вижу, появились и наши первые враги. Так, что у нас, нам нужно сделать? Бой, основы ближнего боя а, Заблокировано. Нажмите R. Так, а, это я типа фиксирую. Но также, ребятки, можно нажать на среднюю кнопку мыши, кто играет у нас на клавиатуре. Так, да-да-да, то есть за это мы берем просто цель себе в обзор, то есть по приоритету. Ага, то есть избежать левый контур во время перемещения. Так я понимаю, это... Ага. О, как интересно. Смотрите, как у нас телепортируется просто. он Раз. То есть левый контр зажимаем, направление держим, и мы просто быстро делаем рывок. Так, комбо. Нажмите на левую кнопку мыши, чтобы у нас а, наш, а, так сказать, персонаж делал комбо. Вот такие комбо. Ну-ка, давай мы попробуем уже на, этой, на этом обрубке. Коп, удар. Так, мы куда-то переместились быстренько. Да, не даем ему атаковать. Вот так, уходим с линии атаки. Тихо, он сейчас, похоже, атаковать будет. Да, он мимо, мимо, все мимо. Так, ребятки, у нас есть альтернативная атака. Это на правую кнопку мыши. Это, так сказать, сильная атака. Ну, я думаю, все с этим знакомы. Так, особая атака. Атакуйте, чтобы накопить мощь затем. А где, интересно, у нас копится мощь? Так, специальная атака на Ку. Но я сейчас не могу, потому что это, видимо, только на врага можно использовать. Так, давайте попробуем на нем. Ой, ой, ой, ой, специальный Q Только на полном метре Так А что, он не, не работает у меня Q, ребятки А где у нас от... А, специал, вот, видите, ребятки, у нас копится Специал, как только он накопится Да, вот у нас есть специальная атака Которая прям вообще ваншотит Жестко-жестко, еще сильнее, даже чем э, На правую кнопку мыши На правую кнопку мыши сильная атака А специал-атака, она вообще прям Жесткая, так, что это за щелочные, ракообразные Давайте к ним подойдем и навтыкаем им как следует. Раз, два. О, все, что ли, сдулись? Ну ничего себе. Так, щелочные ракообразные запись разблокирована. Замечательно. А что? Ух ты! Как мы видим, у нас, если в этой водичке находиться, у нас копится полоска, при достижении э, которой, наверное, мы откинем кони. Так, ребятушки, давайте-ка мы потренируемся на вас. Так, берем вас в цель. Подходите, подходите по одному. Раз. Да, ребятки, можно сквозь них телепортироваться, но я могу ошибаться. Так, так, я еще заметил, когда они стоят к тебе передом, то атака на них гораздо слабее. Ну что, потанцуем? Давай потанцуем. Так, специальная атака должна... О, нифига себе, 300. Специальная атака мощнее э, той атаки, которая на правую кнопку мыши практически в два раза, я так посчитал. Ну, примерные данные, ребят, надо на самом деле уточнять. Э, откуда? Что, это бесконечность, что ли? бесконечности далее. Ну ладно. Тогда пойдем отсюда. Так, есть мишенные болванки, на которых мы также можем тренироваться. Вот видите, 175, да. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой ой Этот гад сюда пришел. Так, не, ребятки, сквозь них мы телепортироваться не можем, но обходить их сбоку, слева, справа, вполне даже реальная задача. Да, специальная атака. Давайте попробуем специальную атаку сейчас накопить. Обычно у нас 40-70, да? А специальная атака сколько? Так. На, 240 аж. Ну да, не, не в два раза, чем на правую это у нас это. Не в два раза, ну где-то процентов, наверное, хотя нет. Хотя, похоже, в два раза даже. Ну ладненько почти в два раза. Так, ну ладно, идем дальше, не будем стоять на одном месте. Все-таки у нас, ребятки, обзор... На игру Eden Разинг мы смотрим а на что же, как же она нас удивит, чем же, как видите, мы находимся в совершенно другом мире, непривычном нашему взгляду И против нас выступают какие-то странные монстры, которые летают, которые парят в воздухе Похоже они почему-то на какие-то красивые цветочки, да, то есть как-то не очень-то даже не очково с ними воевать А просто-напросто одно удовольствие, ты воюешь, грубо говоря, с цветочками, которые ни хрена тебе ничего сделать-то и не могут, да То есть мы очень резко можем вот так вот телепортироваться, мы можем ваншотить специальными атаками насмерть просто сразу же, да Поэтому нам никто ничего сделать, ребятки, не может. Вот еще один упырь. Так, сфокусировались, отошли с линии атаки и разбили его просто в задницу. Вот так, двумя сильными ударами вырубаем его чертям собачьим. Да, ребят, давайте идем дальше. Тут у нас что-то, я так понимаю, скучновато стало. Давайте достигнем. Да, можно на шифту вот так вот бегать. Давайте пробежимся. Нам предлагают пройти через тоннель. А, какой интересный тоннель, да. Что у нас такое на стенах? Это можно собирать, нет? Или как-то сбивать эти все штуки? Можно, нет? Ух ты. Ну я... О, ничего себе, вот это я не знал. То есть мы можем вот такой удар в прыжке сделать. Смотрите, прыгаем, нажимаем на обычную атаку, у нас тут вот делают удар по земле. ну-ка, если на правую кнопку... Не, на правую кнопку ничего. А вот на левую кнопку у нас вот такой удар по земле делает. Я думаю, так этим ударом можно раскидывать врагов. Так, пришли мы, значит, сюда. Здесь мы находим... Тигли, активация. Активировать устройство мне предлагают. Да, давайте подойдем сюда и активируем. Так, что тут надо? Так, нужно нажать на Е для взаимодействия с Тиглем. Так, э, скала хранителя Тигель. Активируйте, чтобы запустить защитный купол Тигель и установить точку респауна. Активируем, друзья. И смотрим. Опа, очки. Вот тут у нас гости, я смотрю, серьезные. Да, видите, купол, купол у нас возник. Я так понимаю, это у нас сейф-зона какая-то или что-то в этом роде, типа наш лагерь. Так, новое дерево технология разблокировано. Чтобы разблокировали новые... А, вы разблокировали новые дерево технологии, хранитель. Хранитель, так, новая технология разблокирована. Вы открыли новую технологию, совместимость предков. Что это за технологии такие? Давайте посмотрим. Возможно, нам расскажут барахолка. Странное на самом деле обозначение. Так, ядра предков. Ага. Добавлены в ваш личный инвентарь. Если вам нужно больше их, можно найти на острове. Дальше смотрим. Так, откройте интерфейс на C и выберите авторемонт. Хм, что за авторемонт? А, так, нажмите кнопку ремесло, когда у вас есть необходимые материалы. Что за кнопка ремесло-то, а? Черт возьми. Так, что мы сделали? Автотурель, чертеж разблокирован. Там у нас держать надо какую-то кнопку. А, мои задачи, значит открытое создание на c нажимаем да так и а ага, вот она авто турель а вот ядро предков у меня их 10 штук я так понимаю да она а авто турель нужно одна штука так а мне нужно что количество 3 да? так давайте сделаем 3 так 1 2 3 турельки мы сделали экипировать Да. Дальше что? Так, вы должны построить защиту, чтобы выжить. Розовые голограммы представляют, представляют предложение размещения. Перейдите в режим 2, чтобы подготовить авто, авторешетку. Поменяйте типа башни, нажав или удерживая 2. Посмотрите на позицию, в которой вы хотите построить. И удерживайте левую кнопку мыши, чтобы начать строительство. Так, принято понято. Так, это что это мы? пытаемся установить клавишу 2, да, нажимаем так. На С мы, значит, изготавливаем, да, у меня еще осталось 7 ядров предков из этих ядер, я так понимаю, и получается вот эти вот штуки, которые я сейчас пытаюсь установить, да, ага, вот в этой области нельзя устанавливать, которая отмечены кружком, да, вот таким вот пунктирным, а вот тут за пределами, я так понимаю, везде, везде где зеленым, можно поставить, но мне сейчас по заданию просто-напросто предлагают установить эти штуки вот сюда, так, это у нас раз... Это, я так понимаю, я что-то там булькает, смотрите. Что-то как какие-то кубики булькают странные. Да блин. Непонятно пока что. Давайте сюда поставим еще одну. Раз, тоже забулькал. Ага, там уже построилось, смотрите. И вот туда вот, да, еще одну турельку надо поставить. Давайте быстренько это сделаем. Так. Черт, я потерял ее. Как сделать-то? Так, а где? Надо же как-то выбрать, да? А как выбрать? Как же выбрать-то, я не понимаю. А, на двоечку мне говорили, да? Вот, на двоечку, ребятки, выбираем и ставим вот эту турель, удерживая левую кнопку мыши. Так, осада тиглей. Так, чтобы, а, восстановить, а, чтобы восстановить ссылку тигля... О, панки, что там взорвалось? Чтобы восстановить тигли, ссылку тигля в сети, она должна быть перезагружена во время последовательности восстановления существа будет... Класть... Да что же за перевод-то такой? Я, черт возьми, видимо, ошибался, когда изначально сказал, что здесь нормальный перевод, он здесь очень хреновый. Так, находясь внутри кублока, купола активного тиг тигля, удержите Х, чтобы вызвать следующую активную осаду. Так, если в вашем племени присутствует более одного члена, они должны будут подтвердить, что они готовы удерживать X еще раз, чтобы начать или отменить осаду. Понятно, если мы играем в команде, значит, наверное, все должны прожамкать этот X, чтобы началась осада. Так... Ну что, мне предлагают завершить первую осаду, и мне, наверное, нужно нажать на кнопочку, их сдавать попробуем. Так, что-то произошло. Что тут у нас такое? Назревает, назревает бунт, я так понимаю, который мы должны остановить. Появилось какое-то чучело, это самое образная Цветочек, да, будем его называть. Цветочки, и привет, я вас ждал. А вас так давно не было, я уже соскучился. Ну что, начнем? Давайте, давайте, давайте, да. Ну что, кто меня будет атаковать? Давайте потанцуем, как наши пушечки вам, а? Как мои новые игрушки. Че, не по зубам они вам, да? Так. Ах, ты тут тоже осада. Ни хрена себе, тут вас много-то, а? это то вы тут совсем борзете, я смотрю. А ну получай, сейчас как. Подожди, подожди, кто меня повалил? Блин, у меня же есть суператака. У меня, блин, была суператака, но я ее просрал. Так, идем дальше. Кто здесь, кто здесь, кто здесь пытается нас оттачить? А ну идите сюда, гады. Вот так, ребятки, можно сразу всех без фокуса прям таки ваншотить, да? Турели нам, кстати, помогают, да? Вот, вот она, собственно, и база, эта базовая защита началась. Tower Defense, как он переводится еще так. Специальная атака. Вот это удар. Вот это взрыв. Что-то помощнее, по-моему, пришло к нам. Успех, друзья! Кто сомневался? Кто думал, что может быть иначе-то? Я не понимаю. Так, Какие-то сетевые ссылки у нас восстановлены. И нам дают какое-то количество нано-биочипов, на друзья. Так, охотничьи трофеи. Это, да, то есть убитый 7. Урон нанесен 5000. Оживление смертей 6 э, А, это вот мы кого убили. вот Тут отображаются наши убитые трофеи. То есть это мы вот таких цветочков 6 убили, и такого, а один такой цветочек. Не знаю, ребят, как правильно называются эти монстры. Поэтому я их называю цветочки. Потому что тут все реально красочно Цветочки как раз подойдут. Так, ну что ж, ладненько. охота и собирательство начинается у нас. Значит, ресурсы, необходимые для создания средств защиты и оборудования, находятся снаружи. В дикой природе карта мира М может помочь а, вам в вашем поиске. Так, используйте интерфейс кузницы на буковку В, чтобы посмотреть доступные образцы оборудования и найти необходимые материалы. Так, жесткий гриб и липкая смола. Изначально растут на эдеме и полезные оковки доспехов и оружия. Запомните, ребятки, жесткий гриб и липкая смола. Так. Ну что ж, нам надо найти эти ингредиенты, давайте найдем-ка, но для начала ознакомимся. Так, бутон медузы-новичок, это что нам дали? Бутон медузы-новичок, разблокировано. А, это я типа нового монстра завалил и мне разблокировали. Разблокированы еще, ага, почки-щитки. То есть, ну их практически, ну цветочками будем называть, так будет проще. А то какие-то бутоны-медузы. Так, что мне говорили? Надо нажать на букву М на карту. О, ничего себе. О, тут даже еще и можно отдалять. Ох, ты тут как все не... Какая большая территория, вроде как, да, мне кажется. Но пока что я могу быть не уверен в этом. Это у нас зона, я так понимаю, тренировочная была, откуда мы пришли. Да, мы вот отсюда зашли на базу. А это у нас новая область, по которой нам сейчас придется шастать. И это у нас наша база. Это турельки обозначаются, да, автотурель. Здоровье полное, здоровье полное. А у этой тоже полное. Замечательно. Это у нас какие-то точки. Точка А и точка Б нам тут говорят, какие могут быть отсюда... Какие могут отсюда юниты выходить. Точка C еще, ребят, есть, да. Отсюда тоже могут выходить вот такие юниты, да, у нас обозначены. Но нам сейчас, ребятки, нужно по заданию идти. Что нам еще говорили? Надо нажать на буковку В, чтобы посмотреть на кузницу. Опа, это у нам предлагают здесь кое-что сделать, да. Так, перчатки можем сделать. И нам для этого нужны капельки маны. Перчатки для извлечения. А, поддержка Первичные ресурсы для урожая. Опа. Надо это взять на заметку. Дальше смотрим, ребят, грибная броня, гриб, а, грибковая кераса, легкий, сопротивление резки, сопротивление электричеству. Нужны твердые грибки. Так, а дальше смотрим, руда с окаменелостями. Отлично. Я думаю, что нам сначала вот эти перчатки будем собирать, да, это нужны капельки маны. А после уже сделаем оружие, металлические молотки. Опа, ничего себе, липкая смола, руда с окаменелостями. А, Какой-то меч, да, грибковая глефа. Так, так, так, стандартная площадь Грефа, сила атаки, ничего себе, прикольно. Так-то здесь есть прокачка, да, я так понимаю. Здоровье 1000, это, наверное, мое, да, и мана тоже 1000. Кузнечное оборудование, мы сейчас находимся в этой вкладочке. Так, это что у нас такое, грибковый двузубец, а, сила атаки 252. А дальше, ребятки, у нас идет прокачка, я так понимаю, оружие, да, необходимыми... Смотрите, ребят, как можно развивать оружие, то есть больше, очень большие такие у нас идут ветки в развитии, так же как вот этого. То есть, ну, прикольно на самом деле. Игрушечка мне на самом деле нравится, ребят, то есть можно тут реально зависать, и для моего слабого компа она подходит более чем идеально. Так, и что мне еще предлагали сделать? Соберите материалы и доспехи. Давайте посмотрим, нам нужна вот эта синяя такая вязкая хрень. Которая позволит нам создать перчатки. Выходим, ребятки, за пределы купола. И перед нами открытый мир. Добро пожаловать в открытый мир игры Eden Rising. И тут же сразу при выходе мы начинаем собирать какие-то непонятные, заплесневелые, диким образом грибы. Твердый грибок, кстати, да. Мне говорили, что из него можно сделать кое-что. Да, можно посмотреть вот так вот на буковку В, да. И это грибная броня, твердый, ага, мы можем уже сделать грибную броню, давайте, а, прям на месте можно выкопать, давайте сделаем, грибковая кераса, экипировать, вот это я понимаю, вот это мы стильные стали, вы посмотрите на наш прикидон, да, так, что у нас дает наша грибковая броня, как я посмотрю, это так, так, так, физическое сопротивление 65, а можно ее как-то снять, эту грибковую керасу? Так, это что у нас? Так, ага, пустой. Видите, с физического сопротивления нет. А если мы оденем, где у нас грибковая броня-то? Куда она делась, черт возьми, надо ее экипировать, да? Сейчас так. Заходим в инвентарь. У нас есть инвентарь, а в инвентаре ни хрена я этого и не вижу. Так, а где у нас грибковая броня? Теперь я не пойму. Так, наход заходим в кузницу и. Грибковая броня. Но мы же ее сделали, ведь, да? Ну да, она. Име... Ага, вот видите, когда мы ее делаем, она у нас уже становится как имеется. И чтобы нам ее одеть. Чтобы нам ее одеть Как же ее экипировать ты черт возьми, а? Ага, так, депозитные материалы Да, чтобы нам ее улучшить Надо забрать еще какой какие ингредиенты Но я сейчас ее снял Я бы хотел ее приодеть, наверное, да, лучше? А откуда это сделать-то лучше всего? Что-то не пойму Так, на буковку В, на а на Б у нас что? Скорее, обнаружено местоположение Это понятно, да Есть грибковая броня Но имеется А как мне ее одеть? Как мне ее одеть? Я ее сейчас только что снял. Куда тыкнуть-то надо, чтобы одеть-то, а? Вот на нее на саму не получается. Так, может, у нас какой-то есть инвентарь? Или что-то в этом роде. Но я вот сюда захожу. Здесь у нас ничего нет. Может, какая-то есть экипировка отдельная? Так, разработка. Это что у нас? Это карта. Это у нас журнал. А, это, это у нас... А, подождите. А, все, понял, понял, понял. Да, то есть достаточно нажать сюда и... Да, все, ребятки, я понял. Это у нас для чего? Для... Так, для этого перчатки нам нужны, да Давайте сейчас посмотрим Все, ребят, мы сейчас немножко экипировались Мы стали чуть-чуть помощнее Давайте идем искать необходимые ингредиенты Так, вот эта штука нам понадобится Да, это липкая смола Это тоже нам понадобится Я думаю, что тут все и... и вся собирать не нужно а Нужно только несколько ингредиентов полезных собрать Так, нас, похоже, сейчас заметили, да, нас заметили Ну что ж, надо разобраться с ним Так, давайте разберемся с этой непонятной штуковиной с этим цветочком, цветочком василечком да, ребят, в нос, когда мы им даем, урон проходит хреновее, потому что в носу у них в морде, я так понимаю, стоит броня. Так что мне еще нужно, ага, тут, тут, тут тоже что-то, кстати, что-то есть от них остается. Это у нас коготь а, медузиой, да, название такое. <-то> <-то> а вот там, по-моему, синий, это то, что нам надо, да? Это капельки маны, друзья, да, это то, что нам нужно. Давайте их соберем. Так, так, и что мне хватает? Нет, на перчатки давайте глянем. Так, где у нас наши кузницы? Перчатки. Ага, капельки мана. Давайте выкуем перчатки. Отлично, давайте экипируемся. Отлично, вот она, ребят, перчаточка, которую нам в начале игры показывали, да? Перчатка для извлечения. Перчатка моды, которая выпускает магнитный поток для извлечения минералов из любых других ресурсов. Вот, ребят, я так понимаю, нам с ее помощью можно будет добывать какие-то дополнительные ресурсы. Так, что-то там было мне в подсказке указано, да? Так, соберите материалы и оружие. А, мне еще предлагают выковать оружие. Без проблем. Давайте посмотрим на оружие, которое нам сейчас доступно. А, грибковые... Ага, нам все доступно. Грибковый двузубец. Быстро а, одиночная цель, копье, сила атаки. Отличная сила атаки. Мне бы сравнить с моим. Критический урон. Так, а еще какой там вариант был оружие Грибковая глефа. Ее, кстати, тоже можно сделать. Но у нее сила атаки чуть поменьше. Я, наверное, сделаю все-таки... О, ага, вот у молотка-то вообще, ну сюда нужна, ребят, а руда с, с ним. Давайте я сделаю вот эту грибковую штуковину, двузубец, и уже экипируемся по максимуму. Давайте, ребятки, без компромиссов, понеслась. Вот эта штуковина, вот это я понимаю, вот это оружие мне больше нравится. Так, бой, больше техник, больше информации, подсказка, бой, больше техник, больше информации. Что мне предлагают? Используйте слот для вторичного оружия. Вы можете взять более одного оружия. В в поле нажмите I, чтобы поменять местами. Давайте попробуем. Так, не понял. Нажмите, нажал. А что а дальше? Ничего не происходит. Или... А, на однерку нажать надо. Так, ничего не происходит. Ничего не происходит, друзья. На что надо нажать-то? Не пойму. Так, а мне уже, в принципе, я задание выполнил. Теперь мне нужно собирать а, руду с окаменелостями при помощи перчатки извлечения. Так, а здесь что у нас такое? Так, мне сразу же... Давайте, ребят, будем... А, Придержится пока наших задач а, Так, если вернитесь К Красайбл, когда будете готовы Ага, я еще пока не готов Надо найти руду с окаменелостями Эти, я так понимаю, штуки, они появляются Постоянно, то есть они Регенерируют а, Мне нужна, ребят, руда, вот там что такое у нас Так, что-то мы взяли Лечебная луковица Это что-то интересное Лечебная луковица мне, наверное, пригодится. Ага, вот еще одна, по-моему, лечебная луковица. Отличная штуковина. Я думаю, ребят, это все нужно будет. Надо собирать все, нам в хозяйстве сгодится. Так, вот у нас труда с окаменелостями. И мы ее легко и непринужденно собираем. Ага, мы ее сначала разбиваем, а потом подбираем, да. То есть наша перчатка сначала, смотрите, делает вот такой удар. А, нет, мы сразу собираем. Так, все, и вернитесь, я, в принципе, мне, мне говорят, я уже готов. Что ж, руду я собрал, а пора выдвигаться на базу. Слишком надолго задержаться мы не станем. Я ведь, когда убиваю этих монстров, а мне никакую ведь лишнюю, лишний опыт не дают, насколько я понимаю. Вот это удары, ничего себе, ни хрена себе, смотрите, как она ваншотит. Какое интересное оружие, давайте-ка попривыкнем к нему. Как она интересно, ну-ка, на альтернативную клавишу, вот это удар. Она гораздо быстрее, чем э, то, что у меня было до этого Мне это нравится, друзья Так, давайте подойдем Ух ты, еще руда Наберем ее побольше Наберем, ребятки, давайте Ну, слишком долго я, конечно, сейчас не буду фанат фанатеть, да? И задротить сбором ресурсов Давайте уже пойдем Сейчас, ребятки, еще чуть-чуть Это моя слабость, это моя слабость Не могу остановиться, когда достигаю какой-нибудь хрени Грин, Гринда какого-нибудь, я не могу остановиться Остановите меня, пожалуйста, кто-нибудь Нет, гринт меня сейчас сожрет Черт, возьми, он меня уже сжирает, все, ребят, надо остановиться. Пошлите, ребятки, вернемся обратно. И нас там, я так понимаю, поджидает новое задание, и нам нужно разнообразить все-таки наш контент, не стоять на одном месте. Так, зашли мы сюда, и дальше что у нас? Технологии, что нам говорят? Завершение осады дает наночипы, которые можно использовать для разблокировки технологий. Технология предоставляет чертежи и многое другое. Техническая станция можно найти в каждом тигле. У каждого обнаруженного тигля есть свое дерево. Так, найдите узел с технологией баллистики и отправьте наночипы, чтобы разблокировать его. Обратите внимание, что через некоторые технологии будут, что некоторые технологии будут заблокированы до тех пор, пока красайбл был, да, это переводится, не наступит. Ну что ж, ладненько, давайте-ка подойдем к нашему к нашему тиглю. Да, вот это, ребятки, тигель называется, да. То есть это древние какие-то базы, которые были созданы пришельцами на этой планете. Ну, в общем, это вкратце. А как оно на самом деле, можно будет узнать в процессе. Так, ну что ж, давайте нажмем Е, посмотрим технологии. Ага, вот нам предлагают сюда зайти и... Так, это что у нас? Культивация, среда питания. А нам что предлагали выбрать? Это баллистика, да. Вот это мне и предлагали выбрать. Нажимаем купить. А у нас 220 наночипов. Мы первую атаку отбили и нам их дали. Так, давайте-ка купим эту технологию. Новая технология разблокирована. Закрыть. Так, и дальше что? Дальше что мне предлагает Давайте выйдем. Больш... Больш... Большие угрозы а в заключительной осаде. Скала хранителя... Да что же за перевод-то такой, ребятки, ну вы не слушайте меня, Этот перевод на самом деле хреновый, это не я так говорю, заключительная осадь, скала хранителя опасный, это название, название монстра, я так понимаю, да, будет атаковать со стороны С, с полосы, а баллиста турель с одной целью, предназначенная для помощи против больших зверей. Ну, я так понимаю, координированный огонь просто ведет по конкретной цели, да Проанализируйте полосы, разместите столько турелей, сколько сможете И победите все входящие угрозы Так, так, так, что мне нужно? Давайте, ребятки, поставим Мне говорят, по Ц у нас пойдет сейчас какой-то монстр злобный а, Нужно быстренько вы... выставить куда-то а, баллисту, да, нашу Давайте глянем на нее, вот она а, Давайте создадим баллисту и поставим ее куда-нибудь сюда. То есть мне сейчас уже не предлагают конкретной области, хотя нет. Завершите финальную осаду или предлагают? Вы не можете строить близко. Так, ну давайте-ка я построю все-таки здесь м -м, создание баллисты. Вот сюда поставлю, да ее, потому что отсюда вот мы видим даже какой монстр у нас там пойдет и по всей видимости это он и есть. Так, ну давайте я ее хреначу прям вот сюда тогда, да? Можно, ребят, да, вот так вот в любом месте ставить? Только на территории вашей базы мощь. Что нам скажут дальше? Так. Защитные силы а, потребляют энергию, пока они активны. В дикой природе ваша защита использует вашу очень ограниченную личную силу. Ничего не понятно. Ну ладно, думаю, разберемся. Вот у нас power, power есть, а, энергия. Да, но ну, я так понимаю, сейчас мы разберемся с этим, ребятки. Все будет. Сейчас, секундочку. Терпение, терпение. В тегле они используют силу лагеря. Так, который распределяет между племенем в этом месте. Мощность лагерея может быть увеличена за счет улучшения тиглей. Ясненько. Если вы на низком уровне мощности, вы можете взаимодействовать Е с вашими помещенными, помещенными защитами, чтобы подобрать или деактивировать их. Так, ясно. Да, то есть нажмите Е, чтобы взаимодействовать. Что мы можем? Так, мы можем подобрать, мы можем отключить, мы можем уничтожить. Понятно. Так. Ну ладно, я так понимаю, я тут что-то построил, да, это та самая баллиста, которая будет а, отражать атаки дико очень, да Ну что ж, начинаем а, Где тут сохранялочка? Есть тут сохранялочка? Нет, я так думаю, что у нас сохранения идут автоматически Так, а, завершите финальную осаду Так, ну чтобы была осада, я так понимаю, так, она нам предлагают вообще вот сюда вот пойти Ну давайте сходим И? И что? Вот ну пришел я, и что? Нажав на X, ну на X это у нас осада начинается, но надо внутри а, вот этого купола находиться. Так, ну что ж, давайте-ка заходим тогда и начинаем а, на X. И где? Ага, новая атака начнется через 12-10 секунд. Давайте-ка, ребят, смотрим на карту и по карте видно, вот там у нас в правом нижнем углу мини-карта, где у нас видно, с какой стороны кто пойдет первым. Так, по центральным линиям идут, да, вот отсюда. Ага, приветики. Ой, подожди, подожди. Так, тут же у нас была турелька, еще одна. Почему одна осталась? А нет, это я с другим направлением перепутал. Хорошая у нас пушенция. Очень хорошо она оттачит, но только по единичной цели. Видите, у своего оружия свои преимущества. Так, там у нас турельки справились, а по той стороне что-нибудь пойдет? Нет, вроде что-то идет, ребятки. И это, да, это то самое чудовище, о котором нам говорили Я не знаю, вот наша турель уже, смотрю, активировалась Куда ты смотришь? А, все правильно, смотрит Вот это да, вот это нормально Так, давайте попробуем как-нибудь тоже помочь Раз! Ну что ж, что-то как-то он странно, идет медленно Тихо-тихо, не бей только меня, не бей, не бей, не бей Помогай Ага, видите, что он творит? Он пытается на меня сразу, понимаете? О, он упал. Молодец, что упал. Не, ребят, я не в ту сторону ему атакую. Надо им было сзади подойти, скорее всего. Так, ребят, отходим, отходим, отходим. Он еще, смотрите, как прыгает резко. Так, ребят, надо не забывать о том, что у нас есть способ телепортации резкий очень, да? Да, да, да. Турель нам помогает очень сильно. Тихо. Ох ты, он мне ударил, вы видели, да? Но меня броня спасла. Ну что ж, Успех! Отразили мы очередную атаку, получили, значит, забили гол, как мне говорят, на 1227 очищий, очков, а сетевые ссылки восстановлены, 250 нам наночипов дают Так, и я не вижу наши показатели, почему-то не прибавился еще один глазик, должен быть цветочек, еще один прибавится Ну, ладненько, не суть, в общем-то, да, сложность, бонусное время и так далее Так, ну что ж, идем дальше Тигель Стражи Камня восстановлен, хотя это было по сути тренировочное упражнение. Вы а, выполняете свой долг перед асцен... Асцендентами. Продолжить. Восстановление Красайбл дает вам доступ к Мастеру Злу Технологии. Теперь вы можете создавать семена колонии, которые активируют восходящие устройства. Да, на самом деле мало чего понятно пока, ну что ж, ладно, будем смотреть. А чтобы добраться до других тиглей, вы должны покинуть этот остров, активируйте генератор мо мостов и перемещайтесь по пещерам, чтобы найти материка Дэма. Ясно, Ясно, ясно. Ясно. Так, новая технология разблокирована. Вы открыли новую технологию культивации среды обитания. Замечательно. 72% бутон, медуза, новичок Не пойму, это, видимо, мой ранг или что такое Гаргона, запись разблокирована Чертеж разблокирован Семена колонии Замечательно просто Что нам надо сделать дальше? Создайте колониальное семя для моста Я думаю, нам надо подойти опять к нашей мастерской да, технич... А, техническая станция называется Так, я вижу, синеньким засветилось Это значит, наверное, мы отбили это место Давайте посмотрим по карте, что это означает Так так, ну, я вижу, что не, ничего особенного тут и нет. Я думаю, что следует а, исследовать территорию, которая вокруг находится. И давайте сначала зайдем сюда и исследуем нашу технологию новейшую, да? Культивация среды обитания. Заработано. Отслеживать чертеж. Ага, то есть это можно купить. Ни хрена цену то какие. Взвинтили до небес. Так, и что нам нужно сделать? Я не пойму. Так, создайте колони колониальное семя моста. Так, я так понимаю, надо зайти сюда или не... А, вот, кстати, да, вот, ребятки, видите, есть защита и есть ресурсы. Что такое семи... Семи... Семи... семеня колонии? Мощь преобразованной маны, применяемая устройствами предков для колонизации. Предки распро... распространяли свое влияние при помощи этих саморазмножающихся модулей, которые в итоге окаменели и стали черными геометрическими объектами. Давайте создадим. Что для создания нужно? Одно ядро и 5 капелек маны. Давайте, ребят, создадим, да-да-да, чтобы у нас оно было семя, семя, но... семя колонии у нас есть, да. Ну что ж, создайте колониальное семя для моста. Я его создал, и теперь мне, так понимаю, нужно его применить где-то, да. Так, мы тут вообще-то исследовали, нет? Ничего тут мы не исследовали. Это что такое? Ядро предков. О, тут даже, смотрите, ребят, на территории нашей базы, оказывается, были ресурсы, а я их ни хрена не заметил. Офигеть, так, это что такое вообще? Тут столько технологий вокруг меня, а я бегаю вокруг, вокруг них, не замечая. А, Что это такое? Ни, ни хрена! Вы видели это? Что это было? Это я, типа, переместился наверх? А как обратно вниз прыгнуть? Надо как как, как спрыгнуть? Надо как-то... Как спрыгнуть-то? Я хочу вниз. Обратно вниз-то можно, нет? А если я так спрыгну, я разобьюсь? Нет, не разбиваюсь. Вы видели, какие тут технологии? А я ни хрена об этом даже и не знал. Черт побери, а! Я только сейчас об этом узнаю, когда уже отбил все атаки. Так, давайте пошаримся. Может, у нас еще на базе что-нибудь такого интересного есть, о чем я даже не в курсе. А там, кстати, наверху ничего не было интересного. Так, тут больше ничего я не вижу. Так, давайте спрыгнем отсюда. Так. Надо поисследовать, потому что что-то как-то это. Я прям зашел и удивился, что здесь на базе даже много чего я еще не открыл. Так, нажмите Е для взаимодействия с Тиглем. Играть осады. А, то есть, я понял, да, у нас две осады здесь пока что. Гаргоны и полчища. Можно попробовать, я так понимаю, улучшить результат, но я этого делать не буду, потому что мы это уже все прошли. Нам надо двигаться дальше, друзья. Так, давайте пойдем в этом направлении, нас в сторону С. Так, по стороне С вот сюда вот можно сходить и исследовать это направление. Давайте продвинемся туда. Не может быть даже получится какие-то ресурсы пособирать. Да, то есть мы сделали. В инвентаре можем отследить вот эту штуку. Семя колонии у нас теперь есть. Как ресурс, оно отображается. Так, это все. Глобальное хранилище. Я так понимаю, сюда что-то тоже можно перемещать, да? Да-да-да, руда сакаминств. А что за глобальное хранилище? Это типа доступно всем или что? Расходуемые предметы, ресурсы и защита. Ясно. А я, я могу же забирать вот эти пушки-то, да? Я же могу забрать. Вот эту штуку я могу забрать, да? Подобрать. Вот. Вот, ребятки, я могу это все дело забирать, а потом ставить. Так что, так что? Раз уж мы здесь закончили, как мне сказали, давайте-ка я все это дело подберу, ведь оно мне потом пригодится. Так, все легко и просто. И давайте с другой стороны, это же все нашими руками созданные вещи. Поэтому забираем, если надо, будет поставим. Да-да-да, то есть такие турельки для массового отражения врагов и так такие турельки типа баллист, которые а, ведут огонь по конкретной цели. Так, давайте, ребятки, пройдемся немножечко здесь, да? Все-таки я не до конца тут прошел. Да, ребят, видите, у нас а, чуть левее от нашего персонажа есть а, полоска такая, да? Это наша стамина, которая а, то убывает, то восстанавливается. в зависимости от того, какие мы действия делаем. То есть, если мы бежим, естественно, убывает. Если мы стоим, то она восстанавливается. Так, ни разу не пользовался штуками, которые восстанавливают здоровье. Так, тут я уже разобрался. Давайте пробежимся сюда по этому берегу. Но, я так понимаю, с ресурсами проблем точно никаких нет. Они у нас всегда саморегенерируются. Ох Ох ты! Ага, привет, монстры. Как давно я вас, я вас не видел, прям по вам соскучился. Так, надо бы зафиксировать атаку. Это копье, оно конкретно по цели действует очень, очень сильно. По конкретной цели. Но если кто-то попадается на пути этого копья, оно тоже ваншотит, да? Так, вот она, руда, которую мы теперь можем собирать. Да, она пригодится нам для... Я, кстати, могу уже сделать какую-нибудь, наверное, броньку покруче, чем у меня сейчас есть, да? Там мне говорили про какую-то металлическую броньку. И сейчас я, наверное, это попробую сделать. Заходим, значит, в нашу кузницу на В. И металлическая броня, друзья. Да, руда с окаменелостями. Да, сопротивление, ребятки, физической огню и так далее у нас присутствует. Давайте выкуем ее. И посмотрим, да, экипируемся. Вот. Ну, она не сильно отличается от грибной. Вот сюда можем нажать и посмотреть, ребят, вот, ребятки, кстати, тут можно сразу разницу увидеть, а у нас отображается она вот желтыми, точнее, оранжевыми цифрами, то есть минус 100 и минус 110. То есть понятно, что металлическая терраса у нас гораздо круче. Так, а что по оружию, например? Давайте глянем еще раз. Я хочу конкретное оружие и конкретную броню. Можно, ребятки, апнуть наш а, трезубец а, в какой-нибудь помощнее, да? 252, а тут плюс 14, 266 будет урон. Да, а я так понимаю, это у нас для одного, а вот это, кстати, оружие Глефа, она, наверное, нужна для... Так, это по площади, видите, атака. И, я так понимаю, лучше ее тоже сделать. Она нам пригодится. Так, здесь на что? Да, то есть мы пока первую не сделаем, мы вторую сделать не сможем. Мне больше нравится против толп врагов сражаться именно вот таким оружием. Давайте все-таки сделаем. У нас, я смотрю, нет как бы жесткой такой просадки по материалам. Так, оплачем, оплач, оплаченные, ребятки, оплаченные. Нам не хватает грибков, недостающие элементы, недостающие материалы. Ну что ж, ладненько, сейчас попробуем найти. Так, вот, ребят, у нас та же самая руда. Собирая ее, мы э, открываем себе все новые-новые э, крафты. Назовем их так. Так, давайте идем. Как мне сказали, быстро менять-то оружие, я не пойму. На что? На. А, это я поменял баллисты. А тут у нас что? У нас больше ничего на днерку нет, на самом деле. Надо вот просто сделать эту глефу и попробовать с ней поменяться. Что у нас здесь такое? Вот это я не пойму. Так что это у нас такое? Нажмите е, чтобы взаимодействовать. Так, раз. А скала хранителя. Нам сразу же куда-то отображает какой-то объект. А, хоть археологические записи показывают, что он в свое время был оживленным портом для местных. Тулианцев, взрыв корабля, колония, разворачивающаяся в пространстве, сократила их примитивные структуры до пыли. После того, как колония перебралась на материк, этот остров был преобразован в пункт прибытия и учебный полигон для импортируемых хранителей. Ясненько, это у нас, типа, так сказать, небольшое ознакомление да с некоторыми объектами на карте. Вступление разблокировано. Нам дали какую-то табличку, которая, наверное, у нас есть в инвентаре. Нет, нету в инвентаре. Так, что у нас здесь такое? Так, это у нас капсульная мина. Капсульная мина? Черт, я чуть не подзорвался, что ли, получается? Чуть я не взорвался, получается, на мине. Да, капсульная мина. И На нее, наверное, встаешь, она взрывается, скорее всего. Так, давайте глянем. Мы подобрали капсульные мины, которые, значит, эффективны против разных форм жизни. Взрывается, когда противник оказывается в радиусе действия на себя урон. То есть, можно ее бросить, да. То есть, давайте-ка попробуем бросим. Ага, мы бросаем ее, и у нас возникает вот такая вот вот такая вот иконка, да. Которую мы опять-таки можем подобрать. Но как ее устанавливать-то, я не понимаю. Так, удалить, бросить. А удалить это у нас совсем удалится. Как ее поставить-то тогда? Черт, много на самом деле не до... непоняток в этом плане. Надо разбираться. Так, ну что ж, в этой области мы были. Пойдемте-ка в другую теперь область сгоняем. Так, так, так. Идем обратно. Что у нас? Ничего не выросло? Нет, ничего не выросло. Так, нам сейчас надо по карте куда идти? Вот мы здесь. Давайте сюда пройдем. Тут у нас есть монстр. И тут у нас есть монстр. Здоровье 750. Здоровье 750. А нам нужно вот сюда. Я а вот здесь-то что мы не закончили? Тоже как-то отображается значок, как будто мы там не завершили. Так, ну что ж, идем, идем, идем. Да, ну я так понимаю... Да, то есть вот мы на двоечку примерно переключаем. У нас понятно... Мы просто нажимаем. Я думаю, также на однёрочку, когда у нас будет второе оружие. Но нам нужны ингредиенты, друзья. Давайте-ка пособираем вот эти штуки. Вот эти твердые грибки нам тоже пригодятся. Да, вот, это, вот эти вот бутоны пособираем. Вот там что внизу тоже надо собрать, да? Вот эти, кстати, штуки лечебные, луковицы, они, так понимаю, восстанавливают наше здоровье, когда оно будет просажено. Приветики. Кстати, ребят, вот с этих монстров тоже выпадает всякая полезная шту, штуковина, штуковины. Тихо-тихо, надо перемещаться. Тихо-тихо. Надо перемещаться. Тихо-тихо, сейчас он выстрелит. Надо, ребятки, уходить с линии атаки, когда они атакуют. Потому что иначе нам будет хреновенько после этого. Ну давай, ты куда ты атачишь то Не надо, ребят, забывать, что надо, можно фокусировать их на среднюю кнопку мыши. Да, и мы можем из них ингредиенты ведь тоже взять. Вот после них остаются ингредиенты. Вот они, когти медузы и э, пластины медузоидов. Так. Давайте-ка глянем, uh, у нас инвентарь скоро будет заполнен. Так, гиб, грибки, глеф, глефы. Вот мы набрали грибков и выковали uh, глефу, которую мы можем экипировать. Вот так она у нас выглядит, друзья. Да, и смотрим, как же можно сменить-то оружие. Вот опять-таки, нельзя, не могу сменить. Как-то мне говорили, что можно сменить по-быстрому, но... Что-то как-то я не, пока не разберусь, как это делать по-быстрому. На R, что ли, или на что? На что же там мне говорили-то? Можно ее быстренько менять-то. Черт побери, а. Так, так. Так, так. Черт побери, не могу понять. Так. Как-то можно быстро менять, да, вот это оружие. Но я пока понимаю, что на. Так, вот она, грибки Глефы и грибковые банды. Двузубец, черт возьми. Так, мы можем его улучшить. Давайте-ка попробуем улучшим наш двузубец. А пока у нас есть для этого ресурсы один и грибки. Так, давайте, давайте улучшаем. Так, недостающие. Да, ребят, нужны грибки, которых у нас здесь, в принципе, много, но они кончаются. Так, так, надо искать, надо, вон они там еще, грибки есть. Так, вот эти штуки тоже надо подбирать. Так, так, так. В общем, ребятки, гринда то, грин, тут тоже достаточно, то есть тут очень-очень много можно что делать. Разнообразие геймплея. Так, да, давайте-ка сделаем все-таки, да, на буковку В открываем, заходим сюда и улучшаем. Так, выковываем а, улучшенный наш трезубец, который наносит еще больше урона. Так, пусто. это что такое? А, мы можем сюда... А, вот у нас, это альтернативный слот. В который мы можем положить, да, это вот наш стандартный черный стержень был, да, с которым я начинал. У него ничего, такая слабая атака. А вот наша глефа, грибковая, которую мы, кстати, можем сейчас проапать. Просто сюда вот нажимаем, наводим на нее и... Так, нам опять не хватает, ребят, грибков. Давайте, тут их вот много же. Грибков, ребятки, нам нужно много. Я думал, нахрен они здесь растут, они, оказывается, вот для чего нужны. А мы тем самым свое оружие сейчас проапаем с помощью этих грибков. Вот так вот, да, то есть давайте. Хотя для чего я апаю, то у нас вроде и врагов-то нет пока что. Да, но мы все равно проапаем на всякий случай. Так, вот она. И давайте какуем по максимуму, что нам доступно. Вот, а грибковый глеф. И теперь, да, вот теперь, ребят, можно менять. То есть просто на однерочку нажимая у нас либо по площади, то есть вот с помощью вот такой штуки, да, вот она у нас как машет просто, машущий такой удар. Или вот такой вот двузубец, который бьет конкретно по цели. Причем очень достаточно бодренько и быстро. Так, что у нас тут такое? Какая-то новая локация, давайте-ка зайдем. Ага, то же самое, что и было до этого. Так, посадочный участок. А в 3097 году а, на этом месте появился первый колониальный корабль. Это мемориальное устройство стоит в, четыре, в честь отважных пионеров, которые укротили и Денва, империи. и Асцендента. Возможно, он долго будет править через мультивселенную. Так, ну, ладненько. Это у нас тоже такие места. Знаковые. Которые, ну, желательно исследовать. А тут, кстати, ох ты. Тут очень много каких-то сфер. Это ядро предков. Это еще ядро предков. Да, не зря я сюда зашел, оказывается. Много чего нашел. Опять, ребятки, гринд. Опять гринди. Так, а мне еще показывали. Вот там-то я тоже не был. Надо туда сходить. Вот это что за место такое? Надо посмотреть. Тут тоже, оказывается, есть такие штуки. Ядра, да? Так. А, телесайты. А, телесайты, узлы, позволяют вам быстро путешествовать из ваших убежищ в Тигли. А, вы также можете а, воссоздать и получить доступ к хранилищу в этих местах. Когда вы найдете телесайт, в среде активируйте его Е и перейдите в базу, чтобы телепортироваться в верхнюю часть. Посмотрите на другого, активированного, а, на другого активного телесайта, нажмите Е, чтобы телепортироваться мгновенно. Ох ты как! Ну-ка, давайте попробуем. Сейчас я сначала соберу вот это все дело. Так, телесайты. Мне, по-моему, такая же штука какая-то была подобная, да? Так, нажимаем на Е. Подожди, а где нажать на Е? Вот, активируем. Ага, да-да-да, то есть на базе была такая штука. Она называется телесайт. И нам говорят, посмотрите на другой. Вот он, телепорт. Ага, у них... Ох ты, как круто-то, а! Вот эта технология, я понимаю. Обратно можно, да? Ох, и обратно даже можно охренеть. Вообще четкая система. Перемещение. Мне прям нравится. То есть, э, стоит только активировать. И мы имеем возможность туда-сюда перемещаться. Ребят, берите на заметку. А вот такая вот механика. Так, бутон медузы. Что ты тут делаешь? Так, это основная цель. Но я, мне кажется, еще не все прошел. Что там у меня? А, это выносливость моя в полной попе. Приветики. Приветики. Так, фокус. Не забывай про фокус. Да, с помощью этого копья можно прям вот так вот ваншотить жестко этих чувачков. Так. Ага, что это у меня там говорит? Инвентаризация и хранение. У вас ограниченный личный инвентарь. Когда он будет заполнен, вы, дости... вы должны вернуться к тиглю или телесайту. Когда вы увидите индикатор хранилища тигля, вы можете получить доступ к хранилищу а, со своего экрана инвентаризации. И нажмите или перетащите элементы между хранилищем и вашим инвентарем, чтобы разместить их. Об... Обратите внимание, что вы можете использовать ресурсы в хранилище, если они доступны. Ага, понял. У меня через инвентарь... Подождите, а не через инвентарь, а через что? А, все, это я когда нахожусь в куполе, у меня появляется возможность оставлять предметы здесь, да, то есть вот мы тут, когда находимся, когда нажимаем на инвентарь, мы можем в базе здесь оставить кое-какие ингредиенты, да, то есть что у нас такое? Медузионная, медузионная железа, так, а чего у нас вообще по два? Что у нас по два? Вот этих грибов нет, у нас один всего лишь. Так, а что можно оставить? Ага, вот эту штуку можно оставить, да? Да, вот так вот, да, потому что у нас уже есть в инвентаре такая. Так, что еще у нас? Чего по два-то? Можно оставить, мне кажется, турели. Ну, давайте пока турели оставим. Если что, я за ними потом приду. Вот. Ага, это что такое оставил? Автотурели. турели. А это что такое? А это ядро предков. Давайте ядро предков тоже оставим. 10 штучек. Думаю, чтобы место просто разгрузить. Да. Все, примерно поняли. Опа. Гаргона. Мы уже такую били. Но только с помощью пушки. Давайте попробуем так вырубить сейчас. Приветики. Ну что, попадаемся чуть-чуть. Давайте ее сфокусим сейчас. Да, оп. Она у нас вот так вот быстро... Оп, ах ты, смотрите, как она... Ничего себе, я чувствую, что сложно будет с ней повоев... повоевать-то, а. На, держи, держи, держи, держи. Ну, это копье, кстати, очень хорошо дамажит. Так, аккуратненько, надо уворачиваться. Надо уворачиваться, черт, у меня выносливости вообще никакой. Тихонечко, тихонечко. Ах ты же, зараза, а, почти меня задело. Так, держи, держи, давайте. Грамотно, грамотно и четенько. Специальная атака. Специальная атака какая у нее резкая, а. Так, тихонечко, у меня что-то выносливости вообще не осталось. А это не очень-то хорошо. О, вы видели, как она дамажит, а? Вы видели, да? Что творит? Так, тихонечко, тихонечко, тихонечко. И супер удар. Так, все, отходим. Мне бы сейчас какой-нибудь э, штукенцей восстановить здоровье. Так. Можно просто даже отходить от нее. Супер способность можно не использовать. Да, вот так она сделает большой замах и падает. Все, давайте ее. Её... Блин, что-то я через броню-то. Через броню как сложно пробивать. Так, специально и можно было бы добить, по идее. Все, похоже, добил. Я сейчас себя, по-моему, добью так. Да, у нас здоровье на критическом уровне. И чтобы восстановить, просто достаточно. Ох ты! А вы откуда взялись, ребятки? Меня чуть не заваншотили. Черт возьми, да. Можно, ребята, здоровье восстановить на буковку F. У нас там есть какие-то грибочки, которые восстанавливают здоровье, да? Вот, сейчас мы этих завалим. Все, и все, чтобы нам никто не мешал здесь. Все, расфигарили. Так, бутон медузы новичок. Что-то мне дали, видимо, какое-то достижение. Так, кокоть медузоида. И через шуя горгоны, ребят Тоже ресурс, я думаю, он нам пригодится А, ну что ж, наверное, на этой Торжественной ноте я закончу сегодняшний обзор Уже мы достаточно, смотрю, наиграли Почти что час у нас получается Не почти, а точно а, Ну что, ребят, свое мнение по данной игре У меня, ребят, мнение положительное Мне игра зашла Я бы с удовольствием в нее поиграл Будь на то, не, будь на то Как говорится, возможность Я бы, ребят, с удовольствием сыграл То есть с меня оценка 8 из 10 возможных в данном жанре, то есть игра реально новая, но и действительно она увлекательная, мне понравилось 8 из 10 баллов я и ставлю, а какую ребят оценку вы поставите по 10 балльной шкале пишите пожалуйста в комментариях ну и конечно же прохождение этой игры зависит будет целиком полностью от вашей активности а насколько больше насколько много она соберет лайков и сколько много на нее будет просмотров. Это будет влиять на то, что я ее буду в дальнейшем проходить. Ну что ж, ребятки, играйте только в самые крутые и топовые игры. Ну и приятного геймплея всем.